Приветствую вас, друзья! С вами вновь Виталий. И если вы были со мной на протяжении последних нескольких видеороликов, если не были, пройдите по ссылочке и посмотрите тему. Мы сегодня поговорим с вами о том, к какому итогу мы с вами подошли из тех видеороликов, которые вы смотрели. И, возможно, вы следовали каким-то рекомендациям или увидели что вы можете применить в своей жизни, чтобы адаптацию пройти к американской среде обитания. Американскую среду обитания мы рассматриваем как немножко такую виртуальную, виртуальную среду, для того, чтобы мы смогли в ней адаптироваться да, более легче. Не воспринимали ее, как, как, как что-то такое, какое-то отторжение не было, да, потому что человеку, естественно, когда он перетекает из одной среды обитания в другую среду обитания, соответственно, образуется такая э, стрессовое состояние, да, но мы из этой стрессового состояния с вами легко выходим, потому что мы с вами э, э, начисто все убрали, да, из своего Сознание, скажем так, да, то есть мы с вами убрали, что убрали? Трехмерное восприятие убрали, правильно, нет у нас трехмерного восприятия, нет у нас э, трехмерного такого пространства в вашем сознании, да, убрали это, да, создали э, восприятие настоящего момента как э, одномерного или двухмерного восприятия, то, что мы видим прямо перед своими глазами, да, что мы сейчас сделали с вами? Мы, мы с вами э, в этом одномерном, двухмерном пространстве начали создавать какие-то хенд, хендмей своими руками, какие-то э, какие вещи, конструкторы, какие-то собирать, что-то делать. Смотрите, мы с вами топали-топали, да, и притопали к какому состоянию? Мы убрали оттуда очень много убрали. Убрали с вами э, любовь к себе и самоуважение убрали из нашего эмоционального интеллекта или наша лимбическая система мозга, которая занимается эмоциями, да? из нее убрали. Это достаточно сложный, трудоемкий процесс поддержки любви к себе и самоуважения. Убрали Из этого трехмерного пространства мы его убрали, поэтому у нас с вами нет культуры какой-то прошлого и зависимости от этой культуры, и какого-то состояния отношений с какими-то традициями. Вот в этом трехмерном пространстве, да? то есть мы много чего убирали. правильно. более того, когда мы подошли к вашему понятию о ком-то лесе, да? когда мы как состояние леса, вот это, когда мы находимся как индивидуальности никого нет, ну, какой-то лес имеется, какая-то темнота получается, да. Никто нам не посветит фонариком, да, куда нам идти. И мы с вами пришли к такому интересному выводу, что внутри нас имеется какой-то потенциал, какой-то имеется какой-то потенциал, да, животный потенциал, природный, естественно, природный, да. Соответственно, мы такой создали с вами, скажем, даже не лес, а скажем, больше понятия о пустыне, да, то есть пустыня в которой нет никаких эмоций, эмоциональных состояний, вот этого личного восприятия самого себя, нет чувственного восприятия своих действий, поступков да, в этом каком-то культурном, традиционном обществе. И, соответственно, мы с вами такой пустые оказались. То есть наш мозг имеет такое достаточно простое и понятное, и легкое пространство, в котором ничего, по сути, нету. То есть таким образом мозг обращается, куда он обращается, что теперь он может исследовать, что если, если кругом пустыня, кругом темный лес, да, что он будет исследовать? Он будет исследовать человека, самого себя, да? самопознание, само да, такое, такое тема популярная, самопознание, саморазвитие и так далее. Вот это мы и приходим к этому, к этому пониманию нашего индивидуального развития, как обращение на внимание на себя, на себя смотрю я. То есть таким образом, у нас как бы э, я являюсь сам себе, как сам себе, внутренняя собака у меня пробудилась, внутренние инстинкты у меня, у меня разбудил я эту собаку. Давай говорю, теперь твоя очередь, да, нету никаких у меня интеллектуальных инстинктов, которыми э, я жил в городе, да, э, привязки у меня были в городской, городской интеллектуальной среде. Теперь я нахожусь в пустыне, и здесь никакой интеллектуальной среды нету. Соответственно, у меня инстинкты, которые привиты мне личностью, да, их нету. Теперь у меня одни инстинкты, только э, животные инстинкты, простые инстинкты, которые обращаются к э, исследованию меня самого в, в этой пустыне. То есть мои возможности и мой потенциал я могу сам исследовать внутри самого себя. Правильно? Потому что мне теперь ничто не мешает, ничто не мешает, ничто не отвлекает меня, мое внимание, не надо головой вертеть никуда. Все. Кругом пустыня, темный лес, одномерное, двухмерное пространство, никакой культуры, традиции нету, ничего личного восприятия себя как личности нету. Все, ты находишься в индивидуальном собственном мире. И он пустынный. Соответственно, твоя внутренняя собака, внутренние твои инстинкты исследуют тебя самого, исследуют, и создают эксперимент. С тобой эксперимент создается, да, то есть тебе будет взаимодействие внутреннее с самим собой, и вот это э, понимание того, что мы с вами создаем адаптер, адаптер тот самый адаптер, который подключается фактически э, к самому человеку, то есть теперь вы э, находясь в пустыне, и хотите подключиться теперь сами к самому себе, правильно? Мы же с вами шли и хотели подключиться к американскому менталитету куда-то, да, вот, а оказалось-то мы подключаемся к самим себе через наши индивидуальные внутренние природные инстинкты. Внутреннюю собаку, куда нас, куда нас собака поведет. Соответственно, мы с вами, что здесь будем, что, куда мы пойдем с этой с, с, с, с собакой, да? куда нас пойдет, а и пойдет она, то есть, мы что сделаем? Что сделаем? Мы вот этот, вот этот, вот этот поводок-то мы, мы его отпустим собаку, правильно? Все, отпустим. Нечего тут ее держать на поводке, да? Все, она свободна. Одна свободна, она, она независима, собака, правильно? Вот эта внутренняя собака. Теперь мы ее отпускаем, и наши внутренние инстинкты, соответственно, начинают воспринимать э, этот, этот, этот, этот пространство восприятия, которое это одномерное, двухмерное пространство. Соответственно, мы начинаем слово ушить слушать, в первую очередь, да, слушать, как шумит как лес, как шумит там, пустыня, там, какая температура мы начинаем ее измерять да, и так далее. То есть мы ищем какие-то инструменты, создаем, как измерить температуру да, окружающей среды, как холодно нам стало, жарко нам стало и так далее. То есть мы прибегаем к нашим внутренним инстинктам, которые стали свободны. То есть они свободны, они не зависят от, от моего внутреннего личного состояния. Они свободны и я их отпустил. Отпустил. Соответственно, между мной и ими и инстинктами создается такое какое-то расстояние, да, такая дистанция создается. Соответственно, я становлюсь от них достаточно такой независим да то есть идите ищите ищите что-то там ищите съедобное что да эти собака побежала искать да что она побежала искать что-то исследовать искать и соответственно она бегает ищет а я соответственно что буду делать я буду делать эксперимент над самим собой да? то есть мне интересно какая температура воздуха какой ветер откуда дуют и так далее то есть я начинаю развиваться через инстинкты понимаете просто то есть просто и легко для моего разума развиваться через инстинкты, исследовать, исследовать окружающую природу, окружающую меня пустыню, окружающий меня вот этот лес, который даже не зашел я еще, простыми инстинктами, простыми действиями. Правильно? Таким образом есть такая тема в американском образе жизни, вот эта тема когда американцы везде и всюду с собой э, собак водят. Они в машину садится собака, и вот в магазин с ней едут, собака и так далее. То есть, то есть как бы собака, э, все время э, находясь рядом с человеком, вот с американцем рядом, то есть э, в магазин пошел с собакой, в машину посадил собаку, в доме собака, и, то есть как бы, в, как бы внутренняя собака, внутренние инстинкты, видит отношение к ней что они не на последнем месте внутренние инстинкты, природные инстинкты не на последнем месте, их никуда не затолкали, им не забыли про них, потому что нужен личностный рост, нужны знания, нужен опыт, нужен личностный рост, подниматься, нужен интеллект, интеллектуальные способности и так далее. При личном росте, конечно, интеллектуальные, интеллектуальные инстинкты подавляют вот эти инстинкты природные. Они остаются на втором, третьем месте, на четвертом месте. Эти инстинкты. И соответственно, и человек совершенно, совершенно э, ощущает себя как бы в лесу, в этом лесу или в пустыне, практически недеспособным, не способным совершить какие-то какие действия, да? Потому что его инстинкты недоразвитые. Они там забитые, затюканы, да, грубо говоря, так. Поэтому, друзья, у нас собака какие будут инстинкты проявлять наши? внутренние простые. Они простые, естественная потребность у собаки, какая естественная потребность? Попить, покушать, погулять, то есть развивается физически, побегать, побегать и так далее. То есть собака не будет ходить по улицу, по музею и созерцать какие прекрасные картины. Совершенно, Она будет ходить, обнюхивает все углы, посмотрит, ничего интересного и пробежит мимо этих всех картин, этих всех замечательных дорожек, городов, и магазинов и ресторанов, автомобилей и так далее, и тому подобное, бренда всяких. Ей это не надо. У нее простые, естественные потребности, которые ей надо удовлетворить. Эта потребность, соответственно, у меня такая потребность возникает в пустыне утолить свою жажду, в лесу покушать, и так далее. Отдохнуть, поспать и так далее. То есть, я не могу долго спать, правильно? В пустыне или в лесу. Я посплю не столько, сколько мне надо для отдыха. Правильно? Для отдыха. Потом мне надо опять просыпаться, соответственно, и начинать какое-то движение. Опять в поисках исследования для поиска пищи, для поиска воды, для поиска укрытий и так далее. То есть, я на... мои инстинкты внутренние, они постоянно находятся в каком-то движении. И они имеют большой энергетический потенциал. Очень большой. То есть он, собака долго не будет спать, да? Она все время чутко смотрит, слушает, все время сканирует и так далее. То есть внутренняя собака будет исследовать вас, будет исследовать меня, исследовать внутри меня. Правильно? И ходит, и ходит, ищет, ищет, где моя, где там попить во мне воды, где покушать там. Понимаете? То есть такой получается инстинкт собирательства. То есть вот эти инстинкты у человека, вот у американца, он когда едет на машине и рядом собака, то у него эти инстинкты, они как бы востребованы, понимаете, они активны, они активны, и человек обращается к внутренним природным инстинктам во время управления автомобилем, во время приема пищи, во время там, и, и, и так далее. Прогулки, там, как мы говорим, то есть американцы не гуляют по парку ради того, чтобы погулять и посмотреть на других людей. Нет, такого нет, конечно. Собаки не будут гулять по парку, чтобы посмотреть на другую собаку, да? Нет, конечно. Соответственно, собака, собака, когда она без поводка, она может идти за мной или не идти, правильно? Почему собака пойдет за мной? Потому что у нее будет разумная причина. То есть она будет видеть во мне разумного человека, правильно? Потому что.. Вероятнее всего, я тоже что-то могу эксперимент какой-то произвести. И поэтому эксперимент, она не может сделать собаку эксперимент, да? а я могу. Я же разумный, поэтому, поэтому мой эксперимент может принести собаке что? Какие-то ресурсы, какую то э, питье, еду, естественные потребности и так далее. Я эксперимент создаю. Потому что простой эксперимент создает мой разум. Собака движется за мной, она за мной следует. Соответственно, она от меня не убежит, она движется за мной потому что я разумный. Если я не создаю эксперимент, то моя собака побежит куда-то. Правильно? За кем-то, за другим побежит. Соответственно, она и меня поведет туда, эта собака. То есть она же не... Либо, либо мне надо будет ее опять на поводок садить. Правильно? А если я по, по, по, на поводок и посажу, посажу, то я ограничу, ограничу собственное развитие. Собака не будет исследовать. Внутри меня ничего не будет исследовать. И окружающее пространство не будет исследовать. Да? Поэтому я ее без поводка держу. Правильно? Смотрите, теперь я создаю эксперимент, я, я разумный. Собака не разумная, у нее инстинкт существует. Она движется, я двигаюсь за ней. Соответственно, соответственно, мои потребности также становятся естественными. Правильно? То есть я кушаю, пищу принимаю, не потому что я гурман. Правильно? Я принимаю пищу, потому что я хочу хорошенько стать таким полным. Полным, полным. То есть э, э, в американском образе жизни, в американском менталитете, когда вы приезжаете, э, и первое ваше удивление на то, что какая большая порция еды, как здесь хорошо кормят, и как недорого, и как бы вот эта ассоциация, что питание это не ценность какая-то, немного это стоит, оказывается, питание. понимаете то есть, Когда люди руководствуются, все общество, естественными инстинктами. Понимаете? То есть, когда собака и все вокруг себя также ощущают внутреннее, внутреннее животное, они естественно говорят, что надо покушать хорошо, то есть плотно, плотно покушать, стать полным еды, не, не, не ощущение вкуса, там, да, не ощущение сытности, чувство, нет, чувство вот это убирается, потому что нас мы же убрали с вами внутреннюю, внутреннюю самооценку, да. какой я, сытый я или не сытый я, голодный я или не голодный. Мы обращаемся к своему интеллекту и нашим с вами какой-то периодичность нашего приема пищи существует, да, когда мы живем по интеллекту. Американцы не живут по интеллекту, они живут по естественному закону природы. Да? То есть ты захотел покушать, ты открываешь свой ланчбокс и кушаешь. Если ты на уроках и ты захотел покушать, ты, конечно, покушаешь, никто тебя не заругает. Если ты студент, покушай, тебе надо покушать. Если ты там рабочий и начал, захотел покушать, или ты служащий, да, то же самое. Ты берешь и кушаешь, открываешь свой ланчбокс, свой завтрак, который, свой обед, который ты принес на работу и кушаешь. Это естественное поведение живота внутри тебя. Собака не будет ждать, когда там закончится урок, понимаешь, или будет, когда закончится лекция, там, или когда закончится какой-то период там между рабочим временем, и тебе скажут, все, звоночка, идите, идите, идите кушать, а сейчас кушать нельзя, терпите, пока, пока голод, голодом живите, да, и так далее. Чувства такие вызывают у людей. Мы же о чувствах не говорим, это не чувство, это естественное состояние. Естественно, прием пищи – это естественное состояние. То есть собака внутри меня создает такое естественное движение энергии. Понимаете? То есть энергия естественно поступает и неотложенный спрос, Неотложенный. Я не откладываю прием пищи. Понимаете? И, и вы пошли гулять как вы говорите у нас. нас то есть американцы не гуляют да, никого нет ни парки прекрасно сделаны все э, ландшафт сделан прекрасно э, городская инфраструктура э, сделана но она сделана именно для отдыха отдых не для прогулок созерцания и показания самого себя а для отдыха то есть ваш внутренний инстинкт ему нужно отдохнуть отдохнуть потому что он много движется постоянно кто то бегает выглядывает вы смотрит что то исследует ищет какие-то следы, поэтому ему надо отдохнуть вашему внутреннему животному. И вы идете, когда в вы аристерию находитесь, какой-то вы именно идете отдыхать. Вы выводите свою собаку отдохнуть. И мы видим, соответственно, большая такая часть образа жизни это содержание животных домашних. С собакам большое отношение, такое позитивное, да, внимание много уделяется животным. И, соответственно, мы видим э, вот это отношение, как оно к самому себе относится человек, когда вы относитесь к животному, вот этому, к собаке. Также вы относитесь к внутренней собаке. То есть такая параллель э, существует. То есть вы уравниваете два состояния вашего, вашего мозга. интеллектуальные у вас неокортекс, да, мозг. И ваш природный, естественный мозг рептильного вашего животного, который отдел такой у нас существует в мозге. Да, рептильный отдел, неокортекс и лимбический отдел. То есть вы теперь все отделы мозга уравняли, уравняли. То есть и и природные инстинкты ваши равны вашим интеллектуальным разумным инстинктам. И где они встречаются? Они встречаются в лимбическом отделе мозга, в том самом эмоциональном отделе, который раньше у вас был занят, занят чем был? Любви к себе и самоуважения, и самооценки. И когда туда приходили... Э инстинкты естественные природные и интеллектуальные инстинкты разума приходили и они такие начинали спорить конфликтовать а кто лучше кто, кто умнее там, и так далее кто быстрее там, ну, была такая проблемная зона и тогда получалось интеллектуальный вот этот эмоциональный интеллект он неэффективный потому что он занят, занят этими качелями так, друзья, что-то многое сегодня говорил уже, наверное. Мы с вами сегодня поговорили о том, что мы создали сами такую внутреннюю, внутри нашего сознания пустыню. Нашим можно пустыней назвать или лесом назвать. Но в обеих этих состояниях и леса, и пустыни вы находитесь в равном состоянии. Ваш мозг, ваш мозг, мозг, мозг, мозг, разум, разум эксперимент создает, и ваши инстинкты исследуют Ваша собака бегает, она свободна. И вместо есть тем, она идет за вами. Когда вы создаете эксперимент разумный. В этой пустыне и в, этой, в, этом, в этом лесу. Поэтому, друзья, спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, лайкайте. С вами был Виталий. Пока-пока.